Эй, поклонники психбольницы Немиркин, большое спасибо за всю любовь, которую вы нам дарите. Прежде чем мы начнем, мы также хотели бы поприветствовать всех наших подписчиков, которые присоединились к нам на YouTube. Мы так благодарны за всю поддержку, которую вы нам оказываете. Это много значит для нас, и это помогает нам продолжать то, что мы делаем. Ваши взносы – это инвестиции в этот канал. А когда вы станете нашим спонсором, вы получите эксклюзивные значки, эмодзи и многое другое для тех, кто заинтересован в присоединении к нашему сообществу на YouTube. Нажмите на ссылку в описании ниже, чтобы узнать больше. Слышали ли вы INFJ? Думаете ли вы, что можете быть одним из них? Инфи – один из самых редких из всех 16 типов личности, вопросники типов Майерс-Брикс, также известным как MBTI, который основан на теории личности Карла Юнга. Он характеризуется интроверсией, интуицией, чувствами и суждениями. Тип личности инфи составляет менее 2% населения Земли. И люди с таким типом личности известны своей теплой эмпатией, острой проницательностью и глубоким пониманием человеческого потенциала. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы сделать оговорку, что это видео основано на опроснике типов Майерс-Брикс, который является всего лишь теорией и имеет типы личности, которые являются лишь грубыми тенденциями, а не строгими классификациями. Итак, вот 8 общих признаков того, что вы инфи номер один. Вы находитесь на другой волне. Часто ли вы чувствуете себя аутсайдером? Быть на другой длине волны означает, что у вас преобладает интуиция, и из-за особенностей работы интуиции вы чувствуете, что объяснить, откуда вы все знаете, очень сложно. Это может заставить вас чувствовать себя изолированным или непонятым другими. Второе. Вы перфекционист и затягиваете процесс. Есть ли у вас ощущение неудачи? Вы чувствуете, что должны быть совершенны и не только хотите добиться успеха, но и превзойти все ожидания. А это может быть признаком того, что у вас возможно тип личности инфи. Следовательно, из-за вашего постоянного стремления к совершенству, вы также склонны затягивать с выполнением работы, потому что все это может казаться слишком сложной задачей. Номер три. Вы проницательны и умеете читать людей. Есть ли у вас природная способность понимать эмоциональные состояния и мотивы людей? Это может быть очень явным признаком типа личности инфи. Вы в значительной степени полагаетесь на свою интуицию, чтобы проникнуть глубже, чем поверхностный уровень чьего-то разума. Вы заинтригованы тем, как работает разум других людей, и как это делает каждого уникальным. Номер четыре. Вы склонны иметь небольшой круг друзей. У вас может быть большое количество знакомых, но подумайте об этом. Сколько из этих знакомых вы считаете своими друзьями? Если вы ответили, что не так много, то это может быть признаком того, что вы обладаете личностью инфи. Вы очень преданы и верны своему небольшому кругу друзей и останетесь непоколебимы в ближайшие годы. Эта преданность и верность обусловлена тем, что у вас очень сильная интуиция. Ваша интуиция делает вас очень избирательным и позволяет вам отделять людей, которые действительно разделяют ваши ценности от тех, кто притворяется. Точно так же, если друг ведет себя так, что его преданность вам ставится под сомнение, вы можете быстро отбросить его в сторону. Номер пять. Вы глубоко сопереживаете. Легко ли вам представить себе прогулку в чужой обуви? Легко ли вам понять чувства и эмоции другого человека? Такого рода эмпатию можно объяснить, опять же, вашей интуицией и способностью глубоко понимать мысли других людей. Например, когда кто-то из ваших друзей плохо себя ведет или делает что-то не так, вместо того, чтобы просто сосредоточиться на том, что он сделал. Вы можете посмотреть на это сквозь пальцы и рассмотреть другие вещи, например, его неуверенность в себе или прошлые травмы. Номер 6. Вы не выносите светских бесед. Вы ненавидите, когда с вами говорят о погоде или обсуждают местную футбольную команду. Вы относитесь к тем людям, которые не выносят излишней болтовни. Если вы чувствуете, что вам очень скучно от продолжительных светских бесед, возможно, у вас личность инфь. Вы считаете, что светские беседы бессмысленны и только отнимают у вас энергию. Ваше истинное желание – вести глубокие и содержательные беседы с другими людьми. Вы действительно хотите знать их ценности, чувства и эмоции, а не их комментарии о погоде. Номер 7. Вы ориентированы на будущее. Если у вас тип личности – инфи, вы часто делаете все возможное для достижения своих личных целей. Таким образом, вы ориентированы на будущее, поскольку постоянно думаете о следующем шаге для достижения своих целей. Вы также склонны очень критично относиться к своему прошлому опыту. Чтобы избежать грусти, вы предпочитаете вести образ жизни, ориентированный на будущее. Например, если вы чувствуете, что отношения с вашим партнером никуда не ведут, вы, скорее всего, разорвете их. Или если вы обнаружите, что постоянно застреваете на одном и том же рабочем месте, вы, скорее всего, уйдете с работы. И номер восемь. Вы тяготеете к людям, которым нужна помощь. Часто ли вы чувствуете, что вам нужно помогать людям? Может быть, ваше сердце просто слишком большое, переполненное состраданием и сочувствием. Хотя эта черта характера значительно облегчает формирование глубоких и значимых отношений с друзьями, она также может обернуться против вас. Сочетание сочувствия и способности смотреть сквозь пальцы и видеть хорошее в людях может привести к тому, что вы станете жертвой теории сломанного крыла. Теория сломанного крыла – это идея о том, что людей, нуждающихся в помощи, никогда нельзя бросать. Хотя помощь другим может приносить вам удовлетворение и радость. Если вы переусердствуете, это может привести к разочарованию и стрессу. Например, если кто-то из ваших друзей испытывает трудности с каким-то предметом, в котором, как вы знаете, вы хороши, вы предложите ему помощь репетитора, даже если он не просил вас о помощи. Теперь, даже если вам нужно готовиться к экзамену, вы предпочтете помочь своему другу. Если вам кажется, что это видео описывает вашу личность, то поздравляю! Возможно, вы относитесь к менее чем 2% населения Земли с типом личности инфи. Вы человек, которого очень ценят друзья и семья, и который в значительной степени полагается на очень развитую интуицию, чтобы знать вещи, не нуждаясь в очевидных доказательствах. Вы – человек, который сделает все, чтобы достичь своих целей, но в то же время заботитесь о том, как ваши действия могут повлиять на других людей. Будьте горды и принимайте все сильные и слабые стороны. Это обязательно приведет вас к счастливой и успешной жизни. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео, если оно помогло вам и вы думаете, что оно может помочь кому-то еще. Использованные исследования и ссылки указаны в описании ниже. Не забудьте нажать на кнопку подписки и значок колокольчика для получения новых видео от канала Немиргин. Супер спасибо за просмотр и до встречи в следующий раз.